Ну что, начинаем игру. На Не, начинаем по игру. По Давай. Все чайники чудик. Чайник. Если у меня было бы в камеру, могли с тобой бы получить четыре тысячи гре. Знаешь что Это надо? Если бы были я, бы дедушкой. Медведь, знаешь что надо? Тестировать игры. За 4000 игре. Ниша. Тестировал я? ты бы игры. А и Если, тебе знаешь, дай. что? 4000 игре? Знаешь, знаешь что интереснее? Что интереснее? Участвовать в турнирах и там зарабатывать бабки. А. Что, что так? В каких турнирах? В турнирах по играм. Да, Вспомни фильм на игре. А, ну да, на, на игре. Свинку. Свинку. Свинку. Мне жаль бежать. Свинка. Вредная. Ладно. Все, я начинаю играть. Я начинаю играть. Бля, где моя мышка? Факт. я не вижу свою мышку. Твою. Меня так налево. Я говорю, чё он на столе? Неведа курсор. Ты Мы кто их кто есть? Есть? А? где Телепузик, ты ч? А, и грузится, ну. Да? Грузишься ты. Да, да? Грузишься. Ну ладно, грузишься ты. Ну Не обид. Амбинсация осилели, как уй, как просто. Капец, как уй, Ну, ты идешь, начинаем играть.